Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Тюняев и Вести Волкон. Сегодня мы открываем цикл передач о славянстве, архитектуре, летоисчислении письменности, языка, домострое, осветим вопросы жизнедеятельности славян. Когда жили славяне, где жили, каким образом они жили и вообще смысл их жизни славян. Потому как современная история не отвечает на многие вопросы. И в первую очередь мы начнем говорить о том, какие источники используются сейчас историками или блогерами различными, или различными сайтами, которые освещают жизнь славянскую первоисточники вот о первоисточниках мы сделаем анонс, чтобы было понятно где найти информацию, насколько она важна, насколько она достоверна И вот наша задача сегодня дать вам тот список источников литературных видео источников, который позволит вам найти информацию. А то, что нам неизвестно и мы не нашли, вы можете присылать свои источники. Возможно, у вас есть те источники, которые нам неизвестны, и мы будем рады, если вы нам будете присылать материалы, которые позволят нам более подробно, более широко осветить тот пласт жизни предков, который практически ни в школе, ни в высшей школе не освещается. Поэтому наша задача сегодня дать вам простые полезные советы для того, чтобы было понятно, кто наши предки, когда они жили, чем занимались, какие смыслы были жизни. И в первую очередь мы сейчас вам дадим те источники, которые в открытом доступе и которыми мы пользовались. Начнем с легенды или предания староверов Инглинков. С нашей точки зрения это самый древний источник, которым мы пользуемся и который э, выдал в мир Сантии, Веды, Перуна и Харати, Александр Хиневич, где было написано о наших предках, откуда они прибыли, с какой земли и как они заселяли нашу землю. Это было полтора миллиарда лет назад, Четыре рода, рассены, святорусы, харицы, дарицы, заселили нашу землю и начали ее облагораживать. Возникает вопрос, а достоверна ли та информация, которую выдал Александр Хиневич? И мы... Попытались разобраться, какие источники современные лежат в основе учебников и естественно натыкаемся на повести временных лет о Нестора Ивско-Печорской Лавры в переводе а, академика Дмитрия Лихачева 1950 года. Там есть много нестыковок, но мы более поздних видео будем разбирать подробно какие нестыковки есть. Далее. Сага об инглингах с Нори Стурлусона, которая рассказывает о родах, заселивших Скандинавию. Там очень много информации полезной, которая говорит о том, что народы, заселившие Скандинавию, считались людьми, а те, которые остались в Скифии или в Беловоде, считались богами. Летописи Лаврентьевска, Иннакевска и многие другие основываются все-таки на повести временных лет. Это надо точно и четко понимать. Далее. Михаил Ломоносов написал древнюю российскую историю до первых князей. Это тоже источник, где наш великий ученый говорит о славянстве. Далее. Егор Классен. Древнейшая история славян и славяно-русов. Есть такой интересный источник Георгия Коникского История русов. Будете читать и поймете, что такое русский язык, который использовали гетманы. Гетманы – это руководители Малоруссии, которые воевали с поляками, то есть казаки, руководители казаков. Далее, Карышев, «Сущность жизни», трехтомник о технологиях, мирах, народах, населяющих солнечную систему. Очень интересная книга. Теперь перейдем к источникам современным. «Язычество древних славян» Академика Рыбакова, двухтомник очень подробно рассказывает об обрядах, смыслах жизни славянских народов, населяющих огромную территорию нашего земного шара. Календарии, карты Руси – древние, которые опубликовали Носовский и Фоменко в многотомнике, говорящие о древности русского народа и славянского народа. Индийские веды, которые описывают события, происходящие на территории нашей страны, в том числе и и по-гречески в Гиперборее или по, нашей, по нашим древним источникам в Дарии, или на территории, которая ныне известна как Великая Тартария, страна богов Тара и Тарха, ныне живущий 117-летний исследователь жизни казаков, он написал книги Шанграла, Мысль, о растении и и три книги про асов. Читайте много интересной информации узнаете о жизни нашего воинского племени. Современный генетик Анатолий Клесов, который подтверждает древность славянского народа, потомками которого мы являемся. О письменности славян очень подробно и хорошо рассказал Валерий Алексеевич Чудинов в своих книгах, который расшифровывает древние названия различных письменных источников, которые расположены на камнях, и все они славянского происхождения. К этому следует добавить, что в славянстве было несколько видов письменности, и каждый род имел свою письменность. Но все наши предки и все роды разговаривали на одном языке, который понимали. Сергеев Юрий Васильевич о воинах славянских очень интересно и подробно рассказывает о возможностях воинов, какими возможностями обладали наши древние люди, сражаясь в одиночку порой с превосходящими силами противника и побеждая их. Ратников Борис Константинович, написавший соавторстве с Рубелем и Савиным книгу пси где также обозначает важную роль Древней науки в психологических войнах, которые проводили наши древние народы. Хочу напомнить еще Дмитрия Белоусова, который в своей лекции на Славянском Раде очень подробно и интересно рассказал о русском языке. О языке описанности будем делать отдельные передачи. Современные авторы Сергей Алексеев, который написал замечательную книгу «Аз Бога ведаю», «Волчья хватка», где также описывает то наследие, которое было у нас и которого мы не знаем. Это очень интересные книги, и их следует почитать, в том числе и «Сокровища Валькирии». Здесь также следует упомянуть художников Лео Хау, Васнецова, Константина Васильева, Всеволода Иванова и других, которые рисуют картины о древних, наших предках, как они жили, где жили. В наших передачах и разговорах мы также будем использовать научные энциклопедические словари. Такие как Британика, Большая советская энциклопедия, Бругаус и Фронт и многие другие, касаемые непосредственно предметов нашего разговора или лекций. Современные интернет-ресурсы, которые сейчас говорят о славянстве, это Славмир ТВ, Крамола, Осознание, Славянское радио, которые также мы будем использовать и комментировать те передачи и ту информацию, которую они дают в эфир освещает тему славянства. Еще раз напомню, что вы можете присылать материалы, которые мы не озвучили в данном ролике, и мы с радостью их будем принимать, использовать. Тем более, что ваш покорный слуга имеет 25-летний опыт проведения праздников, изучения славянской жизни, технологии внедрения на основе той информации, которая получена из древних источников. Я с ней с вами с радостью поделюсь. Итак, потихоньку, разбирая шаг за шагом ту информацию, которую мы получаем, попытаемся понять смыслы жизни, разберемся в смыслах жизни древних славян и в смыслах жизни современной нашей цивилизации. О чем говорил Александр Пыжиков, не даты главное, не герои, а смыслы того, что они делали. Будем использовать лекции Евгения Спицына, который делает анализ различных источников, говорящих о древности нашего славянского народа и вообще исторических событиях, происходящих с древней Руси до сегодняшнего времени. Вот обо всем этом мы с вами и поговорим, и разберем, чтобы было понятно, кто мы, откуда, Зачем живем? Какой смысл жизни? Как растить детей? Как относиться друг к другу? И так далее, и так далее. Вот на этом, пожалуй, я закончу. В следующих наших передачах мы будем подробно разбираться по каждой теме. С вами был Владимир Тюняев и Вести Волкон. Благодарю вас за внимание.